Девочки, объявляю соцопрос, что мне делать с челкой. Или просто локоны закрутить. И Жду ответа, как соловей лето. В душе я вообще златовласка. Жалеть нечего, волосы и зубы отрастут. Специально для вас проведу свой лайфхак. Как слышно у меня прием? Сделайте так, чтобы вам ничего не мешало. Чтобы вы могли контролировать весь процесс. Берем какие-никакие ножницы. Я думаю, что все-таки мне нужна косая челка. Девочки, наблюдаем. Ебаться, сраться. Это что это она так поднялась? Девочки, подождите, это, это неправильно. Твою мать. Ну, конечно, слушайте бабу Галюх, хер ли там. Я думаю, может быть, после окрашивания они приобретут нормальный свой человеческий вид. Три года не стриглась, чтобы вот так взять и в один момент изнахратить весь свой внешний вид.